Добрый день, дорогие друзья! У нас в эфире очередное интервью с новым спикером. Наше сообщество разрастается, спикеров становится больше и больше, и я уверен, что впереди вас ждет э, много хороших, приятных новостей. А сегодня мы с вами познакомимся с очередным спикером, который принес нам сообщество очень интересную, нужную и востребованную тему, я уверен, многим людям. У нас сегодня в гостях Олег Кудря, и сегодня э, он расскажет о том, в какой области он специалист, а область у него очень интересная. Итак, я зачитаю, чтобы было альтернативная медицина, натуропатия. Олег, вам здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте, Сергей. Здравия, дорогие друзья. Расскажите подробно, что такое натуропатия и что такое альтернативная медицина. Вот давайте об этом поговорим. Натуропатия – это раздел альтернативной медицины, который изучает человека как единую систему, неделимую на органы, на системы. А единая система, которая функционирует, должна функционировать полноценно. И это та наука, которая изучает, насколько качественно проходят все процессы в жизни, насколько правильно необходимо питаться, здоровый образ жизни, экология мыслей и э, остальные аспекты, которые неотъемлемы от такого понятия, как счастье. Натуропатия сама по себе изучает не только подходы, а и восто... занимается восстановлением здоровья природными средствами, и в основном это травы в разном проявлении. Это могут быть настои, настойки и другие проявления, но при индивидуальном подходе создаются рецепты определенные и с помощью этих рецептов происходит восстановление сначала физического тела человека, а потом уже и энергетики, и других составляющих энергоинформационной структуры человека. Ну, то есть это все взаимодействует. Хорошо? Да, совершенно верно. Олег, расскажите, как вы-то пришли к данным, то есть чем занимались? Вы всегда медициной занимались или вот как-то как случайно попали? То есть вот нас всегда интересует, у всех спикеров мы спрашиваем, как пришли к этой теме, ведь она же, ну очень такая специфическая. В медицине я уже более 25 лет, начиная от заведующего фельдшерско акушерским пунктом в 1993 году до главного врача медицинского центра. Но приблизительно 6 лет назад случился так называемый волшебный пендель, это сегодня можно его так назвать, когда моя мама заболела онкологией, поставили диагноз саркома матки, и доктора поставили вердикт, что приблизительно 6 месяцев жизни остается. Ровно через 2 дня после диагноза у папы случился пятый инсульт. И опять же доктора сказали, что ходить он больше никогда не будет. Я позволил себе усомниться не в диагнозе я усомнился в, в том, что прогнозировали доктора. И тогда началось обучение. Я поехал сначала, было обучение в Индии, потом Китай, потом страны Европы. Благодаря тому, что я знаю физиологию на уровне клетки организма как единой системы, я применял то, что находил там для восстановления здоровья моих родителей. Большому счастью, слава Богу, на сегодняшний день мама и папа здоровы, живы, здоровы, все хорошо. И э, на тот момент э, я увидел другую сторону медали. Я увидел то, чего многого не договаривают, То, чего, к сожалению, чему нас не научили в институте. И... Я влюбился на туропатию. Конечно же, после этого было обучение в Китае, в Индии, и я сейчас пытаюсь это преподносить людям и помогать им становиться хоть чуточку здоровее. Если можно, я продолжу. Конечно. На самом деле натуропатия, давайте мы посмотрим на такую страну, как Япония. Это страна с самым большим количеством долгожителей. И именно медицина там избрала, вернее, она находится в направлении медицины натуропатия. В Японии в среднем около 60 тысяч человек, которые перешагнули столетний рубеж. Это же говорит о многом. Еще в древние времена такие... Древние философы, как Гиппократ, говорил, что еда должна быть лечением, а лечение должно быть едой. Если мы вспомним Парацельса, он говорил, что как Бог дал заболевания, болезни, так он и дал противоядие от болезней в виде трав. Конечно же, надо уметь совмещать, надо делать рецептуру, подходить индивидуально. Но это работает, это очень здорово работает. Я даже в этом не сомневаюсь. Очень интересная тема, и тут прям, вот, прям много всего. И все-таки давайте вот чуть-чуть еще про натуропатию. То есть это получается полностью, скажем так, лечение, спом, скажем так, используя ну, травы и какие-то вот отвары на трав, на растениях, и так далее. Правильно? Совершенно верно. Да, совершенно верно. Но здесь надо, можно рассмотреть человека вот сравнить его с автомобилем. Uh -huh. Давайте вот сделаем такой эксперимент. Вот если посмотреть автомобиль, у него есть бак, да, куда заливается топливо. У человека есть желудок, куда тоже заливается топливо в виде еды. У человека есть двигатель в каждой клеточке, где вырабатывается энергия точно так же, как двигатель в автомобиле. Uh -huh. ну, выхлопная труба есть и там, и там. Uh -huh. да? и для чего необходимо употреблять еду, для чего мы вообще пытаемся в этой жизни добиться каких-то целей, чего-то достичь в результате для того, чтобы быть счастливыми. А счастье неотъемлемо, то есть неотъемлемой составляющей здоровья является здоровье. Это естественный факт. Но если же мы рассмотрим автомобиль, ведь мы за ним ухаживаем, мы его периодически моем. Приходит зима, нам надо поменять шины. Мы знаем, что далеко не каждое топливо подходит автомобилю. На одном топливе лучше автомобиль едет, и пробег будет больше, а, другой, а другое топливо не совсем то же самое и с едой. Необходимо знать правила самые элементарные, что с чем можно смешивать, какие законы существуют, внутри организма, что необходимо создать для клеточки, чтобы она была здоровой, чтобы она функционировала полноценно. Угу. Ну, здесь вот прям полностью с вами соглашу, соглашусь, потому что вот элементарно, многие даже, такой простой пример, наверняка, вы знаете, даже воду мы неправильно пьем. Конечно. Конечно. Даже, даже вот элементарно, вот такой момент, вода – это составляющая организма. Как многие пьют? Стоя, залпом и так далее. А так нельзя пить. Я вот недавно узнал, что воду нужно пить сидя, потому что если мы пьем стоя, желудок растягивается, и вода просто пролетает вниз, даже не успевая все питательные вещества задержаться в организме. Ее нужно пить два глотка, Пауза. Два глотка пауза. И она должна быть 36,6 градусов. Потому что э, ворсинки в желудке, ну, вот в кишечнике, они просто ее не усваивают. Если даже пить воду правильно, уже многие вещи и процессы в организме будут идти по-другому. Даже похудеть можно правильно просто пить воду. Совершенно верно. Мы состоим на 80% из воды. И чем, вот если мы возьмем маленького ребенка, младенца, он на 80% состоит из воды, а пожилой человек состоит в среднем на 20% из воды. Это тоже говорит о многом. Все процессы внутри организма происходят в воде и благодаря воде. Если мы посмотрим, я не мог понять, почему в Индии перед тем, как покушать, подают водичку теплую. Ну, подали, все хорошо. В Китае до меня дошло. За полчаса до еды тепленькая водичка, пока мы приходим, поставили эту водичку, все китайцы пьют эту воду, а потом только где-то через полчаса начинают кушать. Для чего мы это делаем? Опять же, давайте вернемся к автомобилю. Да? Если у нас автомобиль ездит, на, допустим, на бензине, а мы туда добавим и дизель, и еще, извините, газ добавим, ну, автомобиль далеко не поедет. Есть определенные законы, правила, которые... Если знать, уже будешь намного здоровее. Уже процессы внутри организма будут происходить совершенно безопасно, и организм возьмет все необходимое для жизнедеятельности. Хорошо. Олег, давайте очень тема прям животрепещущая. Давайте все-таки перейдем к вашему курсу. Из чего он будет состоять? Что будет в этом курсе? Сколько там будет уроков? Курс направлен на… Мы будем говорить о здоровье и обо всех проявлениях здоровья. А мы обязательно поговорим о человеке как энергоинформационной структуре, потому что, опять же, автомобиль – это здорово, это классно, но без человека автомобиль никуда не поедет. Точно так же наше тело это храм души если мы возьмем водитель нашего тела это душа это духовная составляющая и для того чтобы душа попала из точки а от момента рождения в точку б до момента смерти проходит определенные этапы в жизни и конечно же желательно чтобы этапы эти были ровненькие гладенькие чтобы окружающее пространство благоприятствовало всему хорошему мы тоже об этом будем говорить. Конечно же, мы будем говорить, начнем сначала о физиологичных законах, о тех законах, которые помогут уже со следующего занятия, со следующего дня. Если мы будем применять эти законы, мы уже будем становиться здоровее. Конечно же, мы коснемся энергетики человека. Обязательно будем говорить об мыслях, потому что экологичность мыслей. Вот маленький такой пример. Мы знаем, что ну, у каждого человека есть ум, но бывает человек разумный и безумный. Разумный, да, у наших древних предков, «ра» — это Бог с умом. Mm -hmm. Если мы возьмем безумный, безумный, продуктом работы разума есть мышление. Мы слияние, то есть мысли, мыслить, слияние, Сознание и подсознание. А работой э, продуктом уже безумного человека есть думы. То есть то, что ему вложили, он поверил, и в результате с этим человек начинает жить. Неотъемлемой э, частью здоровья э, является, конечно же, эмоции. Мы видим, что происходит вокруг. И вот и на эмоциях мы будем останавливаться, потому что эмоции… Они бывают и высокочастотные, и низкочастотные. Так когда низкочастотные эмоции, депрессии, страх окружают человека, они, естественно, понижают вибрации каждой клеточки. Это, в свою очередь, приводит к заболеваниям. Обязательно на курсе я покажу взаимосвязь психосоматики и заболеваний, но покажу в ракурсе современных взглядов, как и что говорит об этом наука на сегодняшний день, и каких успехов добилась. И, конечно же, я буду давать и не только примеры, и давать теорию, я буду давать практические моменты, которые помогут человеку быть здоровым во всех сферах жизни. Ну вот психосоматика – это очень важная тема, потому что я недавно статистику смотрел, то 89% больных в больницах на самом деле не больные. Это просто психосоматические процессы, которые уже вызывают физические боли или физические ощущения. То есть организм здоровый, но человек настолько себя расшатывает, что у него начинает уже что-то конкретное болеть. Он ходит, сдает анализы, болеет и думает, что он больной. Вы знаете, физическое наше тело ⁇ это проявление всех тонкоматериальных вот структур. Мы слышали, что есть биополе. Я приведу маленький пример, для того, чтобы было понимание со соотношения здоровья и психосоматики. Допустим, человек часто злится. Злость ⁇ это определенные электромагнитные частоты. Вообще мы можем говорить о том, что каждая клетка, все окружающее пространство имеет свои электромагнитные частоты, четко определенные. Так вот, злость как эмоция имеет свои определенные низкие частоты. К большому сожалению, злость звучит на тех же частотах, на которых звучит паразит печени лямблия, допустим. Ну, это не говорит ни о чем. То есть тот паразит, который зачастую а причинами заболеваний на физическом нашем теле является на 80, а то и на 90 это паразиты, это вирусы, бактерии, грибки, простейшие, гельминты. Так вот, человек начинает злиться, паразит, который живет в печени, начинает подпитываться. Когда он подпитывается, он естественно размножается, естественно, он кушает, он кушает ткани печени, и человек заболевает, у него начинает заболевать печень. По мере того, как печень заболевает, еще эти низкие частоты усиливаются, вызывают злость у человека. Вот вам прямая взаимосвязь. Для того, чтобы быстрее выйти из этой ситуации, необходимо и тонкоматериальные и физические нюансы совмещать и работать в одном направлении, в направлении здоровья. Это знаете, как есть тоже такие писания, веды, и там рассказывают о шести этапах заболевания человека. Первые четыре, они чисто на эмоциональных уровнях. Пятый – это уже хроническое заболевание. Шестой – это то, что нельзя выруть, вылечить. И действительно, если понимать эти процессы, уметь, скажем так, лечить себя эмоционально, то человек может быть здоров. Практически, насколько я знаю, вот подтвердите, правильно я говорю или нет, все болезни, абсолютно все, вплоть до совсем неизлечимых, это чисто от каких-то эмоций или от какого-то состояния человека, обиды и так далее, и так далее. Если это копится в больших количествах, то это мгновенно начинает проявляться уже и на болезни. Совершенно верно. Эти эмоции создают нейронные связи в головном мозге, которые потом влияют на каждую сферу жизни. Куда бы человек ни шел, а это эти проявления сказываются, большому сожалению. И эмоции, конечно же, влияют в первую очередь. Они формируют вот те заболевания, то есть накапливаясь в, изначально в, вокруг человека, в тонкоматериальном проявлении устройстве человека, и потом они переходят на энергетику, mm -hmm. вернее, на э, физическое mm -hmm. тело. И работать уже надо э, и оттуда, и оттуда, дабы помочь. Мы же знаем, допустим, если человек начинает заниматься йогой, медитациями, коренным каким-то образом менять свою жизнь, у него жизнь меняется, mm -hmm. э, э, э, меняется мышление. Но на это зачастую нужны годы, длительное время, когда мы начнем... Работать еще параллельно с физическим телом, устранять вот эти якоря, вот эти зацепки, просто получается ракета. Хорошо. Давайте все-таки к курсу вернемся. Сколь... Да. Из скольких уроков будет состоять ваш курс? На самом деле я могу читать лекции, по данным темам около 30 лекций. Я заявил о 5, по-моему, лекциях. Дальше мы будем формировать в зависимости от того, какие будут пожелания. Потому что мы можем разбирать, вот, допустим, можем разобрать гипертоническую болезнь. Это то заболевание, от которого, к большому сожалению, на сегодняшний день умирают люди чаще всего. Гипертоническое – это что такое? Ну, Это повышенное давление. Это высокое вот, давление, вот, инсульты, да, да, инфарты Мы можем на эту тему разговаривать и одно, и два занятия. но ну, я думаю, достаточно будет одного, может, более длительного. То есть по мере того, как будут формироваться вопросы, мы эти вопросы будем группировать и будем создавать последующие уже занятия и уроки. Понятно. Вот вы тему затронули. Как раз к следующему вопросу перехожу. Какой-нибудь совет... Вот если уж вы затронули самую такую распространенную, забыл вот это слово, гипертония, гипертония. дайте какой-нибудь вот прям простой совет нашим зрителям, что сделать, чтобы вот уменьшить воздействие вот данной деятельности или болезни. Хорошо, давайте в двух словах тогда, почему происходит гипертония. Давайте. Гипертония – это закисленность организма, то есть Паразиты, эмоции, то есть низкочастотные вибрации, которые и в физическом, и вне физического тела влияют на организм, приводят к тому, что каждая клеточка недополучает кислорода. Она начинает задыхаться. Представим человека, которому начали пережимать горло. Да? Прекращается доступ кислорода. Что начинается? Начинается страх. Естественно, выброс адреналина, потому что когда у человека есть страх либо убежать, либо защищаться, это естественное состояние. Еще Гиппократ говорил, что не только клеточка, даже каждый атом обладает сознанием. Представьте, что этот каждый атом недополучает кислорода. Возникает страх, выброс адреналина. По мере того, как сгущается кровь в силу воздействия паразитов, кровь становится густой. Когда кровь становится густой, сердце не справляется. Естественно, организм пытается с помощью давления, там масса причин, но это основное, мы будем разбирать эти моменты, пробить э, вот эти мелкие капиллярчики, в которых находится около 80% всей крови, для того, чтобы каждая клеточка получила кислорода. Так угу. вот, первый э, совет, который я могу дать, и который подойдет всем, он совершенно безопасный. Каждое утро, дорогие друзья, начинайте с... С того, что надо взять глоточек подсолнечного масла, оливкового масла, любого масла, но желательно, чтобы оно было не рафинированное и буквально около 10 минут, даже еще перед чисткой зубов, прополоскать это масло, погонять в полость рта. Потом, конечно же, ни в коем случае не глотать, потому что, когда вы будете сплевывать это масло, вы увидите, насколько оно отличается от того, которое вы уже, ну, изначально брали... Почему это происходит? Потому что масло будет натягивать все токсины, а так как грудной лимфатический проток, так как все закисления начинаются с лимфы, и по мере того, как мы будем разжижать лимфу, а лимфатическая система – это канализация организма, то есть все токсины будут быстрее выводиться из организма. И это, в свою очередь, понемножечку безопасно будет приводить к тому, что давление будет стабилизироваться. Конечно же, надо делать в комплексе, но это то, что не только с давлением. Это для здоровья полезно всем. То есть масло а, полоскать рот? Да, совершенно верно. Попробуйте, и э, вы удивитесь, что вы получите. То есть заки закислотность? Это... Тут чат просто... Просто, просто спрашиваешь, что, когда, чего, и просят еще какой-то совет, небольшой хотя потому что вот эта тема у всех видать. Ну, давайте, если еще один совет, касаемо гипертонии, очень полезно на сегодняшний день, учитывая то, что янтарная, ну, это уже такие медицинские темы, я обещаю, что я буду стараться преподносить максимально просто. Простыми словами. Простыми словами, да. Для меня это тоже задача, поверьте, верю. Для того, чтобы восстановить сопротивляемость сосудистых стенок, восстановить давление, очень полезно каждый день пить воду, в которую добавлять буквально одну чайную ложечку. Но ну это так, несмотря на человека. Одна чайная ложечка, если мы говорим о взрослых, яблочного уксуса. Это то, что позволит восстановиться стенкам сосудов. И туда же надо добавить одну чайную ложечку меда. Но единственный момент, мед необходимо эм, еще с вечера погрузить в водичку. И вы знаете, здесь маленький секрет, как понять, мед натуральный или нет. Если вы поставили ложечку с медом в стакан воды вечером и на утро, Мед растворился значит, мед натуральный. Если он не растворился совсем, ну, может остаться одна треть. Если он не растворился, этот мед не натуральный, выбрасывайте его. Так вот, мед растворился в стаканчике с водичкой. Утром добавили ложечку яблочного уксуса и медленно это выпили. Это совершенно, конечно же, это надо сделать натощак, но это совершенно безопасно и полезно для здоровья. Вообще супер. Алекс. Безумно вам просто благодарны за вашу сегодня, даже это не интервью, это мини-лекция. А Скажите, в каких числах ждать ваши вот эти упражнения, ваши уроки? Я думаю, что ну, в ближайшее время я готов, я готов. То есть, понятно, то есть даты да. вот прям еще не определены, но вот скоро начнутся. Да, совершенно верно. Я готов, вот как э, м, руководство Изи-Бизи, вот там будет время, пожалуйста, я готов хорошо. делиться знаниями и информацией. Хорошо. Друзья мои, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, потому что в восторге это хорошо. Но давайте сейчас какие-то конкретные вопросы, может быть, что-то интересует и так далее. Если сейчас все будут спрашивать про свои болезни, я сразу говорю, зачитывать не буду, потому что для этого у нас этот курс и будет организован. Приходите, и там уже на, на все вот такие более детальные вопросы вы сможете получить ответ. Правильно же я говорю? Да, совершенно верно. Хорошо. Хорошо. Спрашивают, где вы работаете, где можно пройти медосмотр организма, техосмотр организма. Техосмотр организма. Я работаю в Киеве, все, в принципе, там в информации все описано. Давайте для начала, друзья, мы получим общую информацию. Потому угу. она необходима. Знание, свет. Нам надо знать, с чего начинать, куда двигаться. А потом мы будем обсуждать и моменты диагностики и прочее. Я тоже так думаю, что сначала нужно понять, что, потому что, возможно, многие болезни, они способны Совершенно верно. на простом уровне, на таком, и дальше уже будет еще интереснее. Так, а еще есть ли вопросы? Ну, все ждут курс, все прям ждут, ждут с нетерпением курс. Я Хорошо, готов. если вопросов нету, Олег, вам безумная благодарность, потому что действительно тема очень нужная, очень актуальная. И с учетом того, что сегодня многие люди живут и в стрессе, и в неправильном питании, и в полном незнании вообще о, скажем так, необходимости каких-то простых вещей, вот как вы дали несколько рецептов, то я считаю, что ваш курс, он просто как спасательная палочка. Поэтому вам спасибо, что вы к нашему сообществу присоединились. С нетерпением ждем ваши, скажем так, занятия. Ну и, скажем так, вот прям добро пожаловать в нам. Благодарю. Ну что ж, друзья мои, а это был Олег Кудря с потрясающей темой натурологии. Я вот еще, вот, скажем так, никак не запомню, но уже, уже прям очень интересно. Сейчас сяду, буду более детально что-то смотреть. Вот, Олег, увидимся на ваших уроках. Друзья мои, не забывайте под этим видео написать ваши комментарии прямо под видео скажите, что вы думаете, какие вы хотели получить ответы на курсах у Олега и так далее. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать, не пропускать наши новые видео. Увидимся на следующем интервью. Всего вам доброго. До свидания.